Здравствуйте, с вами Тамара, и сегодняшний расклад для водолеев на октябрь, на октябрь 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. А начнем мы, как обычно, с вами с Кельтского креста, и я вытащу 10 карт для вас, мои дорогие. А потом посмотрим на любовь для тех, кто в паре, для тех, кто одинок и в поиске, и обязательно посмотрим на финансы. Под колодой у нас четверка посохов. Ну что ж, замечательная карта. В первую очередь хочется сказать о стабильности. Четыре в нумерологии, это четыре точки опоры, то есть мы крепко стоим на ногах. Но карта еще и романтическая, она говорит о предложении. Не зря здесь нарисован бриллиант. Предложение, предложение руки и сердца, обручение, подготовка к какому-то большому, крупному э, торжеству, э, даже если это свадьба, подготовка к свадьбе не ваша, а может быть, ваших детей или внуков. Это может быть э, э, новоселье или даже просто вы решите съехаться с вашим партнером или партнершей. Давайте посмотрим, как эта замечательная карта проиграется с вашим основным раскладом. В центре креста у нас десятка мечей. Карту перекрывает, карта отшельника. В основе креста у нас семерка мечей. В недавнем прошлом шестерка пентаклей. Во главе расклада восьмерка пентаклей. В ближайшем будущем верховная жрица. Для вас, мои дорогие, шестерка посохов. В вашем окружении рыцарь кубков, надежды и страхи, карта колесницы, и чем все завершится, карта мага. Ну что ж, давайте начнем с малого креста. Вот тут у нас, конечно, такие проблематичные карты. Хотелось бы их вот совместить с картой семеркой мечей. Расклад общий, не для всех, поэтому те, кому надо, они услышат. Для тех, кому это не относится, не резонирует, послушайте дальше, может быть, что-то другое из этого расклада будет для вас. Ну, вот для кого-то семерка мечей это карта предательства, это карта человека нечестного, который делает что-то за вашей спиной, вообще карта воришки. Это не только любовные отношения, это может быть именно что-то сделано против вас или за вашей спиной. Нечестные какие-то действия, которые просто разорвали вам, как будто вы знаете, как будто нож в спину для вас вот это. Сердце разрывается, и вы ушли в себя. Отшельника говорит о том, что никого не хочу видеть, ничего не хочу, хочу побыть наедине с собой. Кто-то переживает, кто-то именно обдумывает, в чем была ваша вина, может быть, что вы не увидели, слишком доверчивые, что, что еще, и как-то, может быть, более философски подходит к ситуации. Переживает, переживает и э, старается вылечиться, излечиться от этой вот, потому что карта отшельника, она еще карта, видите, он держит вот этот фонарик душевного света. Вот этим душевным светом э, освещает внутри себя, старается залечить свои раны какие-то. Ну вот все, может быть, вы знаете, не всегда все хорошо, когда мы держим все в себе может быть, нужен для вас вот этот период, когда вы как бы переосмысляете все, но, конечно, лучше было бы, и я вижу у вас карта в будущем, карта Верховной Жрицы, это вот кто-то, может быть, к психологу сходит, кто-то к человеку мудрому, кто-то к тарологу, астрологу, какие-то начнутся вот эти вот копания в себе, может быть, поговорить с кем-то, с человеком, которому вы доверяете, у кого-то, может быть, эти проблемы связаны с деньгами. Карта шестерка Пентаклей – это долги. Кто-то, может быть, взял у вас в долг, и человек пропал, и все, и не возвращает эти деньги. Деньги вам, может быть, очень даже нужны. Но что-то, связанное с финансами, что очень как бы... Либо, если это отношения, то, вы знаете... Что такое шестерка Пентакли? Это весы, как-то все уравновешено. А в отношениях это когда оба партнера одинаково вкладываются в эти отношения. Может быть, эти весы у вас давно уже перевесили. Кто-то один из вас э, все-таки хотел сохранить отношения или постоянно вкладывался в эти отношения, что-то постоянно делал для того, чтобы отношения развивались. А другой человек просто как вампир. Брал, брал, брал и брал. Ну вот еще в добавок, видите, вот какая-то нечестность, либо с деньгами связанная, либо вот именно просто, может быть, измена. И опять-таки, говорю, это не всегда только отношения, это может быть работа, потому что Пентакли – это работа, бизнес, по бизнесу могут что-то обмануть партнеры ваши. Но э, вот после этих карт у нас дальше идет более такой позитивный период, потому что во главе вашего расклада – это восьмерка Пентакли. Деньги, вы, если это связано с деньгами, деньги вы заработаете, причем неплохие. Восьмерка Пентакли – это говорит о хорошей зарплате, хороших доходах. Это еще карта мастера своего дела, посмотрите, кузнец нарисован на ковальне, то есть выкуете эти пентакли, причем это карта, знаете, такого человека педанта перфекциониста которые может быть даже специалист какой-то область вот к вам всегда направляют если вы например портной или портная там например все хотят у вас шить платье если вы э, печете например торты или что-то к вам очередь если вы мастер по них парикмахер или еще что-то опять к вам просятся к вам записываются в любом, даже если в офисе, но вы вот именно вот специалисты, вы, вы востребованы вот так по этой карте, причем это хорошо оплачиваемое. В ближайшем будущем карта Верховной Жрицы, я уже ее упоминала о том, что как бы, может быть, кто-то, кому-то нужно обратиться, поговорить, по, пообщаться с кем-то. Но в первую очередь эта карта говорит о бездействии, потому что она спокойно сидит, читает Торо. Никаких... Излишне быстрых принятия каких-то быстрых решений или торопиться куда-то не стоит. Особенно, если у вас была вот такая вот травма душевная, эмоциональная. Надо вот все-таки покопаться, продолжать копаться, покопаться в себе. Вот эта вот карта отшельника тоже, карта такая вот философская, где тут свет, и тут свет тоже душевный такой. Кто-то, может быть, вот как я сказала, обратиться к психологу, к тарологу, астрологу, или вы решите заняться этими какими-то эзотерикой, может быть, чем-то, или сходите кому-то. Простите. Ой, избежала чихнуть. Что еще? Доверяйте себе, доверяйте своему шестому чувству, доверяйте своей интуиции Вот по этой карте в будущем. Доверяйте своей интуиции. Если вам до этого интуиция, может быть, говорила, что не стоит с этим человеком как бы связываться, но вы доверились, вот в следующий раз слушайте себя. Для вас, что бы ни произошло вот на этой части расклада, вот тут у нас, как я сказала, пошел позитив. В первую очередь для вас шестерка посохов, карта победы. Понимаете, жизнь у нас многогранна иногда в какой-то, например, в отношениях проблемы, но на работе все хорошо, или наоборот, в какой-то стороне нашей жизни у нас могут быть проблемы, в другой стороне у нас все замечательно. Вот у вас может проходить такая параллель, кстати, и вот где-то в какой-то части вашей жизни у вас успех шестерка посохов. Это успех, это достижение, это признание. Это, если вы, например, блогер, у вас какое-то достижение, вас... вы достигли какого-то числа там, подписчиков, миллионы там, или еще что-то, напечатали вас, если вы публикуете статьи, или выступаете, ораторствуете, или еще что-то. Где бы вы ни работали, вот этот лавровый венок, это успех, это достижение, признание, это победа. Иногда победа на собой даже может быть а у вас эта карта в позиции эго, то есть я вот она я мое эго, то есть победа над собой тоже вполне возможно в вашем окружении ну, рыцарь кубков замечательная карта романтическая говорит о том что может быть вокруг вас есть молодой человек или молодая женщина которая проявляют к вам интерес Это может быть человек элемента воды рыки Рыбы, раки, все время за, за, заговариваясь, когда рыбы, раки, вот это вот, рыбы, раки, скорпионы люди в водной стихии они обычно такие любви вот он и держит эту чашу полную позитива или любви может быть признаваться в любви вам будут но если любовь не ваша тема то тут может быть какое-то позитивное либо информация либо предложение по работе по, по бизнесу по делам каким-то вы можете получить чтобы это не было это всегда позитивно то есть не обязательно должен быть человек элемента воды но это какая-то вот что-то от человека позитивное э, к вам поступило. Вот так вот. Ну а следующие две карни, карты так вообще замечательные надежды и страхи, надежда опять. Победа. Карта колесницы, старший аркан представляет знак зодиака Раков. Ну и победа, движение вперед, колесница. Это держу крепко эти поводья, направляю свою колесницу туда, куда надо, туда, куда мне надо. Это контроль, это управление. Для кого-то, может быть, надеетесь получить так как позиции надежды получить более высокую должность, повы... продвинуться по карьерной лестнице, может быть. Это еще карта транспортных средств. Кто-то удачно может купить или продать машину, или занимаетесь транспортными перевозками, может быть, транспортом, что-то вот в этой области. Ну и для отношений. Для отношений это взаимопонимание. Это когда оба человека в отношениях, две вот эти лошади, они двигаются в одном и том же направлении. Нету конфликта между ними, они хотят одного и того же от этих отношений ну и ваша последняя карта карта мага замечательная карта номер один новое начало начать вы можете только сами то есть вы сами должны принять решение вы сами должны принять какие-то действия вот карта мага она и говорит все в твоих руках хочешь нового начала пожалуйста все в твоих руках вот на карте мага, посмотрите, у него перед ним на столе все четыре элемента Тару. То есть, что такое таро, вот эти элементы таро? Чаши – это эмоции, это любовь. Есть люди, которые вас любят, заботятся о вас. Всегда, у нас всегда есть такая же, такая добрая душа вокруг нас. Это еще и умение любить, наше умение любить. Посохи – это креативность, артистизм, работа, карьера, бизнес какой-то, деловая хватка, талант какой-то к чему-то. Мечи – это наш интеллект, это нас без мозгов не оставляет, мы не можем, так что у всех у нас мозги есть тоже. Ну и пентакли, ресурсы. А ресурсы – это либо деньги, либо это именно ресурсы. Ресурсы бывают человеческие, то есть у нас есть знакомства, есть люди, на которых мы можем положиться, попросить о чем-то, помощь какая-то, вот это вот, связи, знакомства, вот это вот. То есть у вас все есть, и нет конца этим возможностям, знак бесконечности. То есть вот этой волшебной палочкой, что это волшебно? Это вы сами, вы сами, у вас у каждого есть своя волшебная палочка, вы можете взмахнуть и свершить что-то вот это вот в своей жизни. Начать что-то. Номер один, карта номер один. Замечательно. Ну что ж, мои дорогие, давайте посмотрим, давайте посмотрим на любовь. И первые три карты у нас для для тех, кто в паре. Карта влюбленных, туз посохов, ой, ну замечательные карты для тех, кто в паре, это серьезные отношения, это отношения, которые будут длиться долгий период, туз посохов, это страсть, отношения, сексуальность, страсть, постоянно вот это вот притяжение, физическое притяжение друг к другу. И карта умеренности тоже замечательная карта. Старший аркан представляет знак зодиака стрельцов. Кто-то, может быть, в отношениях со стрельцами. но карта еще, вы знаете, терпение. Будьте терпеливы по отношению друг к другу. Умеренность во всем. То есть, если вы как бы еще, например, как объяснить умеренность в отношениях? Это... Не торопиться, скорее всего, терпение вот это вот. Если вы только познакомились, дайте время развиться отношениям. Не, не, не тащите человека в ЗАГС на, на, после третьего свидания. А, приглядитесь друг к другу, узнайте друг друга. Вот в этом, мне кажется, выражается умеренность и терпение, вот при, когда касается отношений. Следующие три карты для тех, кто одинок в поиске. Кстати, тут у нее татуировка, и она тоже знак Стрельца, хотя карта влюбленных представляет знак Зодиака Близнецов. Ну, что-то связанное со Стрельцами, может быть, у кого-то из вас. Итак, для тех, кто одинок и в поиске, карта Суда и Справедливости, карта Башни. И восьмерка мечей. Ну, тут, кстати, тут не очень, конечно. Я думаю, что пока, как вы... Почему вы одиноки? Я думаю, одиноки после того, как... Либо от вас ушли, либо вы кого-то ушли. Я думаю, что тут, может быть, даже какие-то юридические вопросы, суд, развод, что-то в этом плане. И пока вот это не завершится, вот этот суд, развод и все остальное, вы чувствуете себя связанными по рукам и ногам. То есть пока выхода нету, пока не могу я найти себе партнера или партнерши, не могу жить такой полноценной жизнью именно вот в плане отношений, потому что вот это вот э, идут какие-то вот юридические для кого-то разборки. Может быть, вы даже между собой пытаетесь разрешить эту ситуацию. Не всегда суд и справедливость – это именно вот э, в прямом смысле суд. Тут может быть даже какой-то человеческий суд. Может быть, вы пытаетесь как-то э, разрешить справедливо ситуацию, но пока-пока... Движение. Пока нету результата, я бы сказала. Ну, давайте посмотрим про финансы. И для водолеев на октябрь. Карта отшельника. Возрождение и Пентакли. Ну, замечательно, тоже неплохие карты. Карта отшельника это э, карта человека. Которая, может быть, вам стоит подумать над своими финансами. Это мыслитель. Старший аркан представляет знак зодиака Деву. А дева у нас земная стихия. Люди, которые умеют правильно и зарабатывать и тратить деньги. Ну, и, кстати, свет этого фонаря в форме Пентакли. Э, может быть, стоит подумать обдумать или обратиться, может быть, к специалисту, человеку финансисту, который поможет вам разрешить вашу финансовую ситуацию, карта возрождения, второго шанса. Может быть, у вас для кого-то ждет новая работа, новые доходы какие-то, новые... Вы подумаете о вложениях каких-то, что-то такое новое. Может, вы дадите еще шанс какой-то. Ну и есть, есть доход, правда, небольшой. Паш Пентакли – это небольшие деньги, но все равно приятно. Доходы будут.